Всем привет, Макс Риск, битва 3 на 3, перед началом ролика лайк, у меня колодочная с вами покрывка она, но бы так, да, замеси этого варвара, замеси оркам, а я, конечно, сильно я раньше ходил, но, а, оказывается, то я ходил, ну, может быть еще раньше, посмотрите, оказывается, что есть кузнец, который сильнее орка. Но там взял его конечно а то вам покажу так сегодня пойдем вкладку тем самым заработанность 10 камушек который помню как кто там ест и камушки свали как так что называется Так, а, запомню точка захватит вот. после копайте копайте дальше поднимаем дальше захватываем здесь будет центр центр всегда будет больно а нам не страшно я потом уже сейчас буду сам а чуваки нам нужна помощь открывается еще одного базика в атаку все он пошел как муравьи слушайте давай куй сейчас будем атаковать его целыми отрядами, как-то. А звонок на перебор как-то, у меня ща кузнеца просто, да? Или давайте подумаем okay, wow. он че-то там замутил, Кстати, он сейчас призывает одного. вроде бы сюда не летит летающий да, человек а это очень жалко ну, все блин хватать все у нас раскусил так вы последний как у меня на... так вот вы охватите точку вы тут еще пожалуйста делать еще одного вы бейте со мной связав конечно да понятно, что он не пьет, тем самым нужно что-то придумать. Не знаю. А, слышу круче. А кто у вас, Васьки, поиск чем Что -то есть? Я, давай, я тебя О, давайте валенок. О, отлично еще один есть. тут дайте базу, брошь. Это будет наверное вообще шикарный, шикарный, шикарный. Руболюсем. Семьдесят семьдесят пять все это нормально, дать домой. Ага, вот здесь нет, значит точка захватить будет отлично. Вот рез триковый хотя нам дать дач. Все. Войска всегда. Давай войска, нужна ваша помощь. Это как-то я заметил, что они все здесь. Угу. Рочка, ну где моя? Мне уже страшно. Так, я... конечно, все. О, отлично. Там уже битва ставлен. Барго. Аха, ты считаю очень сильно как это понимаю Так да самым помните эту точку Ту я построить что она не построена Пускай Сюда слушайте они агрессивны Не испытыли блин В смысле хочу не строить а? <гас> Че же вы не сказали? <смех> а какого? Какого, блин? Чуваки, чего вы не сказали Подписчики? Ну, спасибо, конечно. это тоже такому мог. Ха -ха -ха. Ну, ну, такого я не ожидал. Я думаю, человек надо сильно. Ну, а это это штука. Что за игра? А кто и такие люди? А, -а. парк я бы, кстати, их бы еще взял. Это было... Это было... Ладно, сдамся. Я хочу узнать. Действительно, не... ты... Ты, блин, новый персонаж. Кто ж ты? Ч такие -то-то, если мы хотим подать с ним. Ну, пока, ладно, ну, посмотрим. тут я себя, что тур всех легендарных, а я такой Чем?